Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Это необычное видео в стиле распаковки. Распаковывать, правда, ничего не будем. Я вам буду рассказывать, как подключить Bluetooth наушники к компьютеру и как пользоваться замечательной программкой, которая называется BlueSales. Вот эту программку вы можете скачать в описании моего видео. У кого возникали проблемы с Bluetooth-устройствами, эти проблемы будут у вас решены. Посмотрите видео до конца. Если возникнут вопросы, пишите в комментариях к данному видео. Итак, по этапу. Что нужно сделать. Ну как распаковываться наушники я показывать не буду. Большинство Bluetooth-наушников вот это уже вторые наушники. Первые я сдал назад в юмор со словами: блин, они у вас не работают, но оказалось, что это из-за моих кривых ручек. Эти я подключил и они у меня заработали, только поэтому и записываю это видео. Значит, первый шаг. Что нужно сделать? Это необходимо зарядить наушники, потому что большинство наушников работают без батарей. Вы должны найти разъемчик. Чаще всего он закрыт. Вот, сейчас постараюсь показать, где этот разъемчик здесь. вот Открывается такая штучка. Видите? Вот. Вы вставляете стандартный кабель, который идет в комплект вместе с наушниками USB. Естественно, правильно вставляете. Вот получается такая конструкция. И подключаете к USB-порту своего компьютера. Процесс зарядки сопровождается индикацией. То есть на наушниках, ну, на этих вот здесь вот прям сгорается красный огонек. Ну, для этих наушников красный цвет. И пока идет зарядка, этот огонек горит. Зарядка закончилась, огонек гаснет. Если, конечно, вы купили большие наушники, в некоторых таких наушниках вставляются батарейки, то, конечно, вам проще. Значит, после того, как вы наушники свои зарядили, вы можете их подключить к своему компьютеру. Первый затык, который у меня был с наушниками, я их неправильно включил. На этих наушниках и на всех других есть так называемая многофункциональная кнопка. Вы ее обязательно найдете, потому что она одна и самая большая. Плюс там есть какие-то две маленькие кнопки. Это регулировка громкости. Вот здесь эта кнопка находится на проводе. Вот она. Вы нажимаете на эту кнопку и удерживаете ее более 5 секунд. Ну, в принципе, так написано в инструкции, которую я вроде бы как бы читал. То есть нажимаю эту кнопку, удерживаю 5 секунд, и огонек на наушниках, который раньше при зарядке горел строго одним цветом, красным, сейчас, когда вы их включаете, он начинает гореть одним цветом, помихивающим. Но в моем случае это синенький такой цвет. Это говорит о том, что наушники включены. Но включить наушники мало, то есть для того чтобы их правильно подключить к вашему компьютеру, на котором должен быть Bluetooth адаптер, ваши наушники необходимо перевести в режим подключения. Не просто включить, а в режим подключения. Для этого нужно, опять же, нажать на ту же самую кнопку, но удержать ее чуть дольше. Произойдет следующее: ваш огонек, который раньше мигал только одним цветом, например, синим, начнет мигать у вас разными цветами. Вот на этих наушниках, ну, вряд ли вы видите, конечно. Он мигает синеньким и красненьким. Вот это режим, в котором наушники могут соединяться с вашим компьютером. Вы можете подключить устройство без, без всяческих дополнительных программ. То есть для этого необходимо в правом уголочке, где отображается значок Bluetooth устройства, он синенького цвета. Вот сейчас у меня серый, я объясню почему. Нажать правой кнопочкой на этом значке и выбрать действие. Поиск. Поиск устройств. Начнется поиск устройств, будут, будет найдено ваше устройство и все другие Bluetooth устройства, которые чаще всего в радиусе нескольких метров от вашего компьютера. Вот. Все, что вам нужно будет сделать, это ткнуть мышкой на нужное вам подключаемое устройство и пойдет процесс подключения. Вот, к сожалению, у меня стандартной программкой, которая входит в комплект операционной системы, вот эти наушники не удалось подключить, я их бросил, и они меня не используют. Хотя к телефону, к айфону, я их подключил прям на раз. Включил поиск Bluetooth на телефоне, включил наушники в режим поиска и подключения, и сразу же были найдены и подключены. Но мне необходимо было подключить наушники именно к компьютеру, потому что по роду сейчас своей работы, мне часто приходится слушать, Какие-то видеокурсы, аудио, книги И просто сидеть перед компьютером тяжело. Хочется в этот момент ходить. Только ради этого я их и купил. Решить мне эту проблему подключения помогла программа, которую я назвал в самом начале видео. Это программа BlueSell. Программа лицензионная, она вообще-то стоит денег. Но, как всегда, у нас есть и ломаные версии. А для того, чтобы эту программу установить, а именно... С помощью этой программки легко и просто работать вообще с любыми Bluetooth-устройствами. То есть возможностей этой программы очень много. Значит, я вам покажу, как устанавливается, то есть расскажу, как устанавливается ломаная версия, и расскажу, какую версию я установил на свой компьютер. Вот вы себе скачаете архив сломанной версии программы Blue Science. Я вам предлагаю ставить последнюю версию, десятую. Итак, как установить ломаную версию программы Blue Science? версию номер 10 на ваш компьютер. Вы скачиваете по ссылке, которая будет в описании этого видео, архив с программы, разархивируете. Перед установкой вы отключаете интернет. Ну, вот именно так это весь процесс установки и взлома программы описан вот в этом вот файле. Отключайте интернет, отключайте все антивирусы, потому что при взломе программы программа, которая ломают, могут антивирусами восприняты как вирус. Но ну, вот все это написано. Запускайте программу Setup, она находится вот в этом файле. Совсем соглашайтесь все, что она вам будет предлагать. Процесс установки заканчивается предложением программы перезагрузить ваш компьютер. Этого делать не надо. Ну, именно об этом написано в инструкции. Видите, не перезагружайтесь. Далее, папочку, в которую вы установили свою программу, а стандартная папка это Program Files, и папочка называется Blue science Вы в эту папочку копируете патч. Патч находится у вас в отдельной папке, он так и называется патч. Вот этот вот файлик. Берете и копируете его в папку с программой. И только когда вы скопировали в папку с программой, вы этот патч запускаете. Запустили, нажимаете в нем на кнопочку патч, появляется сообщение successful типа удачно. И последнее, что вам нужно сделать, это отключить бредмауэр. Ну вот у меня Брэдмауэр вообще отключен в операционной системе. Здесь опять же пятым пунктом написано, что вы должны сделать и что вы должны прописать по исключению. Если вам сложно это делать или вы не знаете, как делать, просто запустите вот этот вот файл. Все, перезагружайте компьютер и программа у вас будет установлена. Вот таким вот образом устанавливается десятка. Вот шестерку я оставил, восьмерку я оставил на этот компьютер. При установке этих версий там тоже требовалось от интернета изменять файл EXT, который находится в папке Windows, то есть много чего, ну, то есть как бы более сложный такой процесс взлома программ. Но честно я вам хочу сказать, что бы я ни делал, у меня эти версии не заработали. Возможно, специфика моего компьютера, моей операционной системы и так далее. Все вот эти программы, которые я вам даю, я их скачивал у трекера. это проверенный ресурс, то есть можете не волноваться, что есть какие-то проблемы. А почему? Программа не запускалась. То есть после перезагрузки у вас появится вот такой вот значок Bluetooth. Вот он будет серенького цвета. Причем стандартный значок у вас исчезнет. То есть программа BlueSiles заменит стандартную программу своим значком. Вот если вы по этому значку щелкните правой кнопочкой и выберете действие «Включить Bluetooth», ничего не произойдет. То есть значок так и останется у вас серым. Вот если у вас будет такая же ситуация, то есть вы нажимаете «включить Bluetooth» и значок все равно остается серым, это значит, программа не установилась корректно на ваш компьютер. Объяснить, почему это происходит, я вам честно не могу. Я достаточно долго бился, как вы понимаете, ставил несколько версий и все закончилось чем? Я установил себе на компьютер, но ну, просто чтобы убедиться, что все работает, легальную лицензионную версию этой программы. Тоже лицензионную версию программы вы найдете в описании этого видео. будет отдельная ссылочка на ломанную версию десятку и вот на эту лицензионную версию. Лицензию я оставил вообще очень просто. При включенном интернете никаких настроек файлик хост я не менял, ничего не отключал. Просто распаковал и установил. Естественно, удалил первоначально предыдущую ломанную версию программы, перезагрузил компьютер и установил лицензию. Вот когда я установил лицензию, тоже появился такой серый значок, я испугался, что ну, не работает. Но смотрите, щелкнул правой кнопочку, включил, выбрал включить Bluetooth, вот появляется запуск Bluetooth, и значок становится вот таким вот синеньким. Все, программа работает. Когда я первый раз ее запустил, эту лицензионную версию, естественно, появилось сообщение типа «Купите», либо пользуетесь бесплатно 20 дней с ограничением, я выбрал пользоваться бесплатно 20 дней. но ну, а потом сделал очень простую операцию. Я щелкнул правой кнопочкой. Одно из действий, которое было в списке действий выполняемых над программой, было активировать программу. Вот я взял ключ активации, который лежал в папке с крякнутой версией. Опять же, этот ключ активации я вам отдельно выложу в описании видео. Я просто взял этот ключ активации и вставил в строку, где мне этот ключ запрашивает. И все, программа у меня заработала. Я надеюсь, что у вас получится точно так же. Я видел другие видеоинструкции по установке этой программы. Там как-то чересчур все сложно. Вот. Я думаю, что ну, программа привередливая, скажем так. Ну а теперь как же вот это счастье подключить? Значит, переводим наушники опять в режим поиска. Вот они уже перестали искать. Опять же нажимаю на многофункциональную кнопку и удерживаю ее. Жду, пока здесь начнет мигать зелененьким, синеньким и красненьким. Вот вначале он мигнул просто синим цветом, то есть включился, а потом я подержал еще, мигает синим и красным. Щелкаю правой кнопочкой, выбираю проводник Bluetooth окружения. Практически сразу же находится ваше устройство, оно появляется в списке. Вот они мои наушники, щелкайте на них. Эти наушники оказались еще и с микрофоном. То есть выбирайте то, что вам нужно для наушников. Выбирайте вот для этих наушников. Выбирайте лучший мой звук. Щелкайте по ним. То есть, какое-то время требуется на подключение. И потом они в списке устройств отображаются с зелененьким значком. То есть, все наушники подключены. Вот когда я подключал стандартные программы, я делал то же самое. Щелкал по ним. Они находились. Но подключение не происходило То есть выдавалось сообщение Введен ли верный код И все, хотя код у меня никто не спрашивает Когда вы подключаете, например, мобильный телефон Под Bluetooth, там вот спрашивают код Вы вводите код и все нормально Все, вот именно эти наушники Вот так они называются С поддержкой Bluetooth 4 Фирма Молекула вот он. А, и первые у меня были тоже Молекула, только большие В принципе, они мне очень нравятся Конечно, вот в уши они, мягко говоря, сложно вставляются, но мне все наушники сложно вставляются в уши, тяжело они мне там держатся. Прихваты, наверное, для того, чтобы они лучше держались, я читал отзывы, там кто-то с ними даже бегает. Качество звука более чем, вот хожу по комнате, вообще великолепно слышно, в другую комнату выхожу, тоже прекрасно слышно. Звук начинает пропадать, когда я хожу в третью комнату, но, видимо, через две стены тяжело. То есть, очень доволен, что я их купил, и еще более доволен тем, что я их подключил. Теперь можно спокойно слушать разные курсы и заниматься какими-то своими делами. И вот так вот привязанным сидеть перед компьютером. Надеюсь, вам эта видеоинструкция помогла. Будут какие-то вопросы по подключению именно наушников, пожалуйста, пишите. Потому что у меня все-таки опыта с подключением Bluetooth, Bluetooth устройств не так много. Единственный опыт у меня был, когда я подключал к магнитоле в машине свой телефон. Очень удобно. Едешь, позвонили, магнитолог взяла трубочку и поговорили. Сегодня у нас 13 января, Старый Новый год. Пользуясь случаем, поздравляю вас с этим прекрасным праздником. До свидания.